И снова здравствуйте и сейчас я хочу представить вам совершенно новую презентацию компании и маркетинг плана. Есть определенные обновления, о которых я хочу вам рассказать и прошу вас обратить особое внимание на это видео. Добро пожаловать в C-Global Network, систему обзора рекламы и возврата денежных средств. Мы работаем в сфере цифрового маркетинга и бизнес возможностей, наши продукты услуги и возможности доступны участникам по всему миру. Что такое C Global Network? Это онлайн рекламная платформа, которая продает рекламу и выплачивает предпринимателям кэшбэк вознаграждения за просмотр рекламы и продажу рекламу другим пользователям, если они того захотят. Менеджмент. Программа управляется командой основателей, использующих рекламу и технологию смарт-контрактов для создания действительно уникальной практически самоподдерживающейся платформы. Видение. Мы верим в то, что вместе, посредством наших ежедневных действий, можем создать более устойчивое будущее для всех участников нашей отрасли. Миссия компании. Обслуживание всех наших членов путем создания высокоэффективного, приносящего доход бизнеса в рамках нашей экосистемы, которая является эффективным, действенным и устойчивым. Чем отличается C-Global Network от других рекламных платформ? Рекламодатели получают гарантированные просмотры, а не просто клики на их веб-сайт. Участники должны просматривать не менее 10 веб-сайтов в день и просматривать их не менее 15 секунд каждый. Это гарантированно привлекает внимание к предложениям наших рекламодателей. Мы также предлагаем баннерную рекламу, текстовую рекламу и очень популярную рекламу входа в систему. Как мы получаем компенсацию? Есть 4 способа получить компенсацию, если вы решите направить других в C-Global Network в качестве платного участника. 1. Ежемесячные персональные реферальные бонусы в размере 20%. 2. Косвенная матричная комиссия 0.25, 1.25, 2.5 доллара и 5 долларов. Комиссия за продажу рекламного пакета 10% комиссии за продажу рекламного пакета второго уровня 2 ,5%, ,5 – 2,5%, 3,5% и 5%. На следующих слайдах я подробно расскажу и покажу, как работает каждый из этих пунктов и как вы можете их использовать в своей работе. Ежедневный заработок – просто и быстро. От 0,71% до 1% в сутки. Люди, которые не хотят никого приглашать, или спонсировать, могут получать пассивный ежедневный доход, просто просматривая 10 объявлений в день. Им будут платить до тех пор, пока они не удвоят свои деньги, не спонсируя и не рекрутируя никого. При минимальном ежемесячном членском взносе в размере 10 долларов, потенциальный ежемесячный доход составляет более 100 тысяч долларов в месяц. И это в дополнение к пассивному ежедневному доходу от распределения доходов. Все подробности смотрите дальше. Рекламный пакет. Вы можете покупать пакеты в количестве кратом 25 долларов. Купите максимум пакетов, который позволяет ваш статус. Максимальное количество пакетов на одном аккаунте может в сумме составлять 100 тысяч долларов или 4 тысячи пакетов, не более. Что вы получаете, когда покупаете рекламные пакеты? Когда вы покупаете один пакет AdPack за 25 долларов, вы покупаете рекламные кредиты, которые можно потратить на несколько рекламных кампаний. Или 5000 показов баннеров с вашей рекламы, 5000 показов текстового объявления с вашей рекламы, либо 1000 показов вашего сайта. Кредиты используются для размещения рекламной кампании на платформе SIG Global Network. Порекомендуйте и заработайте 10% комиссии, зависящей от стоимости рекламного пакета. Например, если ваш партнер покупает пакетов на 1000 долларов, вы зарабатываете при этом 100 долларов комиссии. Если на 5000, то соответственно 500. Если на 10 тысяч долларов, то соответственно 1000 долларов комиссионных, комиссионных составляет ваш заработок. Зарабатывайте комиссионные за рекламный пакет второго уровня. Голд участники зарабатывают 2,5% от стоимости пакетов, купленных в вашей второй линии. Даймонд участники зарабатывают 3,5% и дабл даймонд участники зарабатывают 5% от стоимости рекламных пакетов, приобретенных вашими партнерами во второй линии. Как стать частью принудительной матрицы? Станьте про-участником. Участник на статусе Free не получает распределенную прибыль с рекламных пакетов и не имеет возможности их купить. Участник на статусе Silver оплачивает 10 долларов абонентской платы в месяц. Статус Gold стоит 50 долларов в месяц. Статус Diamond стоит 100 долларов в месяц. И статус Double Diamond стоит 200 долларов в месяц. Что дают подобные статусы, какие возможности и преимущества я расскажу в следующих слайдах. На статусе Free нет возможности покупать рекламные пакеты. Возможность купить рекламные пакеты появляется только, если вы приобретаете хотя бы статус Silver, стоимость которого составляет 10 долларов в месяц. Максимальное количество пакетов, которые вы можете иметь на статус Silver, составляет 55 пакетов или суммарно 1375 долларов. Статус Gold позволяет вам иметь на балансе 255 пакетов по 25 долларов каждый или суммарно 6375 долларов, при этом статус gold стоит 50 долларов в месяц. Статус diamond позволяет держать на балансе 1005 рекламных пакетов общей стоимостью 25 125 долларов, стоит такой статус 100 долларов в месяц. И наконец высший статус, статус double diamond позволяет вам держать на балансе 4005 пакетов, это максимально возможное количество пакетов в компании что суммарно составляет 100 тысяч 125 долларов и стоит такой статус 200 долларов в месяц. Бесплатное членство. Что дает статус free или бесплатное членство? Вы можете зарабатывать 10% комиссионных за привлечение других участников. Они получают место в принудительной матрице 2 на 21 и могут зарабатывать 5 пакетов объявлений по 25 долларов каждый после просмотра всего лишь 10 объявлений в день в течение 60 дней. Матричная комиссия. Статус Сильвер. Вы будете получать до 25 центов со всех ежемесячных платежей серебряных, золотых, бриллиантовых, либо двойных бриллиантовых. Пример. Вы находитесь на статусе Сильвер и кто-то в вашей структуре оплатил абонплату. Независимо от того, кто это был, Silver, Gold, Diamond или Double Diamond, вы всегда получаете 25 центов с каждого партнера. Переходим дальше. Матричная комиссия статус Gold. Если вы находитесь на статусе Gold, то за каждого Silver вы получаете 25 центов. За каждого голда уже доллар 25 центов. За каждого даймонда и дабл даймонда тоже по доллару 25 центов, что уже в 5 раз больше, чем вы получили за тех же партнеров, находясь на более низком статусе сильвера. Следующий статус – даймонд. Еще интереснее. Здесь за каждого сильвера вы получаете также 25 центов. За каждого голда вы получаете доллар 25 центов. А за каждого Diamond и Double Diamond вы получаете уже по 2,5 доллара или в 10 раз больше, чем вы получили бы за этого же партнера, находясь на статусе Silver. И наконец, высший статус компании даблдаймод или двойной бриллиант. Здесь за каждого сильвера вы получаете также 25 центов, за каждого Голдера доллар 25 центов, за каждого diamond 2,5 доллара, а за каждого даймонда 5 долларов или в 20 раз больше, чем вы получили бы за дабл даймонда, находясь на статусе Silver. Вот одно из преимуществ, которое вам дает повышение вашего статуса. Квалификация матрицы. Как работает матрица. Это очень важный момент, поэтому я прошу вас обратить на него особое внимание. Матрица заполняется автоматически слева направо и сверху вниз. Это называется принудительная или форсированная матрица. Еще раз повторюсь, заполняется автоматически слева направо и сверху вниз. А вот сколько вы получите с вашей матрицы, на какую глубину вы можете нырнуть и какой размер комиссионных это будет на следующем слайде. Простой пример. Матрица всего с 50 тысяч серебряных участников по 25 центов комиссионных с каждого, позволяет вам зарабатывать ежемесячно 12,5 тысяч долларов. Это не так много. Компания очень бурно развивается, и 50 тысяч партнеров в структуре – это всего лишь минимальный начальный уровень того, к чему стремится компания. Также вы зарабатываете 20% на всех прямых ссылках. Пример. Если вы спонсируете Сильвера, вы получаете 2 доллара. За каждого вы получаете 10 долларов комиссионных. За каждого даймонда вы зарабатываете 20 долларов в комиссионных и за каждого дабл даймонда, находящегося у вас в первой линии, вы зарабатываете 40 долларов в месяц. То есть с каждой абонплаты партнера, находящегося в вашей первой линии, вы зарабатываете 20%. И наконец матрица. Здесь вы увидите, на какую глубину вам нужно будет нырнуть и на какую глубину вы можете нырнуть за теми бонусами, которые предоставляет вам компания. Требования к спонсорству матрицы. Нет никаких требований к спонсорам, чтобы получить оплату за 5 уровней в матрице, то есть вы можете вообще не приглашать ни одного человека, чтобы получать матричный бонус с глубины аж до 5 уровней. Если вы хотите больше, все что вам нужно, пригласить двух личных партнеров платных разумеется в первую линию и тогда вы уже доходите до получения бонуса до седьмого уровня с матрицы 4 лично приглашенных партнера позволяет вам нырнуть в глубину матрицы на 9 уровней 6 личников дойти до 12 уровня 8 лично приглашенных платных партнеров до 15 уровня и, наконец, 10 лично приглашенных партнеров платных в первой линии позволяет вам нырнуть в матрицу на глубину до 21 уровня, а это более 2 миллионов человек. Просто вдумайтесь в эти цифры. 2 миллиона человек находятся в матрице, с которых вы можете получать комиссионное вознаграждение хотя бы в размере 25 центов. Умножьте это количество, просто перемножьте эти цифры и у вас сложится все, что дает вам компания, те возможности. Точнее, это не все, это только часть того, что дает вам компания. Давайте изучать дальше. Как выйти на доход 100 тысяч долларов в месяц? Это кажется невероятным, но это все реально. Если вы пригласите двух человек с тем же уровнем членства, на каком находитесь вы, и сделайте за первые 7 дней и повторите принцип дубликации, то всего лишь через 21 неделю и через, или через 5 месяцев вы выйдете на ежемесячный доход 100 тысяч долларов в месяц. И это все реально, оплачивая всего лишь 10 долларов в месяц платы. Остановитесь на этом слайде, посмотрите его еще раз внимательно, вернитесь назад и изучите матричный бонус и вы поймете, что это все совершенно реально. Очень частый вопрос, откуда берутся дополнительные деньги для выплаты кэшбэка, равного удвоенной стоимости покупки рекламного пакета. 1. Продажа рекламы или рекламные пакеты является единственным рекламным продуктом на платформе, который выплачивает вознаграждение за возврат денежных средств. Все остальные рекламные продукты приносят прибыль. Эта прибыль распределяется между покупателями рекламных пакетов, которые просматривают не менее 10 объявлений в день. Второе. Смарт-контракт на совместное использование дивидендов Sig Gold BnB. Часть прибыли от смарт-контракта Sig Gold направляется на оплату рекламных пакетов. Контракт Sig Gold – это контракт на распределение дивидендов, который позволяет пользователям получать дивиденды BnB в режиме реального времени, имея доступ ко всем своим BnB в любое удобное для них время. Узнайте больше об этом контракте на сайте 3 Третье. Источники дохода третьих сторон. Часть всех рекламных покупок направляется на различные сторонние проекты, которые приносят прибыль. Эта прибыль направляется обратно в рекламные пакеты Pay, чтобы выплачивать участникам кэшбэк вознаграждений. Как начать работу? Первое. Свяжитесь с человеком, который дал вам это видео. Попросите его реферальную ссылку и присоединяйтесь бесплатно а затем переходите на ежемесячное членство, соответствующего вашему бюджету. Второе. Входите в систему каждый день и просматривайте не менее 10 объявлений в день, чтобы претендовать на получение ежедневных вознаграждений за возврат денег. Третье. Приобретайте столько рекламных пакетов, сколько вы можете себе позволить до максимума, который позволяет ваше ежемесячное членство. Четвертое. Наблюдайте, как ваш аккаунт растет ежедневно, пока вы не получите 200% кэшбэка. Добро пожаловать в C-Global Network. Жизнь полна испытаний, которые, если пользоваться ими творчески, становятся возможностями. Присоединяйтесь в нашу компанию и начинайте зарабатывать вместе с нами.